Добрый день, уважаемые наши подписчики! Вот идет седьмой день заливки в бассейне. По первому видео, наверное, видели, что было очень глубоко. Вот эти трубы торчали очень высоко. Теперь они практически все уже под слоем полистирол-бетона. Залито сюда около 400 кубов. Еще, я думаю, что где-то 60-70 кубов. И все. Этот объект будет сдан. Вот там уже в конце, видите, это уже все, последнее финишное покрытие вот здесь еще чуть-чуть осталось и вот здесь чуть-чуть и все этот объект завтра уже будет сдан объект этот спорткомплекс калининец это бассейн который готовится под универсиаду в 2024 году всем спасибо следите за нашими новостями во всех соцсетях и на нашем канале